Приветствую! Доброго времени суток! Я Игорь Черноусов. И этим роликом я открываю серию роликов о суперпроекте, в котором я принимаю участие. Ну Во всяком случае, для меня это суперпроект однозначно. Никогда ни в чем подобном такого масштаба я не принимал участие, и я решил записать видео для истории большому счету для себя чтобы помнить как это все развивалось каких успехов я достигал потому что проект реально грандиозный, он рассчитан на три года ну вот такие сроки и так как человек очень быстро привыкает к хорошему вот чтобы не забыть что у меня было до проекта к чему я пришел во время проекта я решил все этапы прохождения а, записывать и сделать такую видео историю и так не буду больше интриговать я пошел учиться в очередной раз но пошел учиться не кому-нибудь а именно к сергею грань почему именно к сергею ну если вы посмотрите хотя бы один ролик сергея вот ссылку на ролик Сергея вы можете найти сразу же в описании этого видео в первых строчках. Посмотрите ролик Сергея, и вы сразу поймете, что это за человек. Я учился у многих людей, вот вживую, пересмотрел кучу различных записей, вебинаров, тренингов. Но до уровня Сергея Грань практически 99% этих бизнес-тренеров, ну, мягко говоря, не дотягивают. Вот Сергей, конечно, меня впечатлил подачей информации своим профессионализмом и стремлением сделать все качественно. Вот Такое редко встретишь у многих инфобизнесменов. То есть Сергей работает э, на перспективу. А чем же меня вот этот тренинг впечатлил? Дело в том, что это не просто какой-то тренинг, на котором дадут очередные технические навыки, там, умения и так далее нет это все таки целая система причем пятишаговая пятиступенчатая система изменения себя вот в первую очередь вот это мне в этом тренинге заинтересовало то есть не только получить знания не только научиться грамотно вести бизнес в интернете а именно изменить себя потому что но ну, без этого никогда успеха не добьетесь Ну вот такое вступление Теперь что же мы имеем? Вот сегодня у нас 25 мая 25 мая 2015 года. 25 мая я зарегистрировался на тренинге и уже частично его оплатил. Значит, как это все было? Во-первых, рекламу Сергея Грани я уже видел достаточно давно, но так как загружен был введением своих тренингов, все-таки понимал, что. Учиться на тренинге можно только в том случае, если ты там учишься, а не просто отсиживаешь. Да? Вот, ну, возможно, я дозревал до этого момента, потом произошел какой-то такой толчок, да, и я посмотрел первый фильм Сергея Грани. Вот, вот он, нет, а где же первый фильм? Да, вот он, первый фильм. Он так и называется, как Грань проснулся миллионером фильм космос но ну, очень популярный сейчас фильм это именно фильм это не какой-нибудь там пятиминутный рекрутирующий ролик а именно фильм длится где-то порядка 50 минут но я с большим удовольствием его посмотрел и понял что да вот именно этого мне не хватает то есть технических знаний достаточно много вот но не хватает чего-то главного вот как это все применить и все-таки начать эффективно свои знания применять и зарабатывать вот я естественно не задумываясь нажал на кнопочку получить предложение просто вбиваете свою электронную почту и вам на электронную почту приходит второй второй фильм от сергея граня он еще более длительный он насколько я помню час 30. вот я его сидел с удовольствием смотрел в этом фильме еще не рассказывается о самом тренинге то есть здесь сергей больше рассказывает о себе о своих достижениях кто он то есть было все очень интересно я конечно понимал что сергей человек yeah. с интересной судьбой но не ожидал что в свои там ему 20 с чем то лет человек столько столько смог достичь ну впечатлило конечно и главное опять же впечатлил вот подход его к организации своей работы то есть к умению человека вот, взять что то в жизни и изменить причем так резко вот. ну, мне все время например это трудно сделать я всегда тяну до последнего а вот он прям вот взял так резко и поменял и вышел на качественно новый уровень когда вы посмотрите второй фильм вот, как я уже сказал, он достаточно длинный. Вам предлагают отправить документы на тренинг. Документы это ваше имя, фамилия, ваш контактный телефон, его нужно указывать правильно, потому что на него приходят СМСки и копию вашего документа паспорта. Но у меня паспорта под рукой не было, <laughs> я взял, отправил ксерокопию военного билета. Значит, документы отправляются для того, чтобы отсечь возможность людей э, два раза подать заявку на этот тренинг. То есть Сергей сделал очень такие жесткие фильтры для поступающих. Идут те люди, которые действуют, не которые там сидят и о чем-то думают, а люди, которые готовы принимать решения и делать выбор. То есть вот меня очень радует то, что именно вот с такими людьми я буду учиться и уже достаточно скоро вот документы обрабатываются вручную мне на телефон пришла смска что документы обработаны и на почту мне отправили очередной очередное письмо то есть писем приходит достаточно много вот посмотрите их тут вот прям много много получены, да время ожидания вот, и приходит фильм именно с самим, самим оффером. То есть где рассказывается именно о самом курсе. Вот этот фильм на меня произвел, наверное, самое большое впечатление. То есть я был поражен вот той, тем масштабом, той грандиозностью задачи, которую поставила перед собой Сергей, там, заработать такую сумму денег, которая лично для меня пока в голове не укладывается. Вот, и для обучающих он, конечно, составил мега-программу обучения. Я этот фильм посмотрел несколько раз, хотя, опять же, фильм достаточно длинный. вот И, естественно, не задумываясь, нажал на кнопочку поступить на курс. То есть оплата курсов происходит частями. То есть вначале вы платите 6000, это как предзаказ. И вас ставят в очередь я не ожидал <свят> <свят> вот э, такого понятия как очередь да? сейчас э, вроде бы оплатил и сразу там начинаешь учиться но у Сергея Обучение происходит несколько по-другому, то есть ну, принципиально по-другому. Дело в том, что а, с вами занимается индивидуальный коуч, и как только у коуча освобождается позиция, свободное место, да, а вы начинаете учиться. Вот. Но это ограничено двумя неделями, то есть за две недели вы должны а, приступить к обучению. Вот и чтобы вы видели, где вы находитесь, сколько вам ждать. Вот как только вы оплатили, вам приходит вот такое письмо. А, в этом письме ссылочка на файл с очередью. Я открыл, открыл этот файл и увидел, что я был 300 там 80 какой-то, да. Сейчас вот видите уже 400 человек в очереди, люди постоянно оплачивают тренинг, а, хотя, как вы уже поняли, это Достаточно жесткие фильтры необходимо пройти. То есть вы видите, что вы оплатили и вы появились в очереди. Опять же, эта таблица обрабатывается руками. И сразу же после оплаты вы здесь не появитесь. Но на следующий день вы здесь однозначно увидите. Вот я не стал ждать долго. И сразу же оплатил вторую часть тренинга. Тут вот в этой табличке опять же есть ссылка для оплаты. Второй части. Прошел и оплатил. Опять же, вот в письме, которое вы первым получаете, вам необходимо все-таки подтвердить то, что вы получили это письмо, и что вы хотите попасть в очередь. Тоже нажмите на эту ссылочку и еще раз введите свою электронную почту. Это уже 100% гарантия, что вы в этой табличке появитесь. Вот такая техническая подстраховка. Да? Вот я оплатил вторую часть, мне опять же пришла смс-очка, что я молодец, что я оплатил. Вот, и опять же пришло соответствующее письмо. Вот видите, мужик сделал, <laughs> мужик сказал, мужик сделал. Вот. И в табличке на следующий день появилась вот такая вот отметочка что я платил то есть вот такая вот зелененькая отметочка Значит, опять же в этой таблице стоит время начала тренинга Тренинг вот для меня начнется уже скоро 1 числа вот сегодня у нас 25 то есть это где то через пять дней И я вот с нетерпением жду начала этого тренинга планирую как я уже сказал в начале записывать свои ощущения от тренинга результаты вот, хочу лично для себя, на память, сделать вот такой вот видеоархив, как же все это было. Если вам интересно, смотрите, ролики будут появляться достаточно регулярно по этому курсу, замечательному тренингу от Сергея Грань. Ну, а если вам вообще захотелось посмотреть вот этот вот фильм, том как грань проснулся миллионером ссылка на этот фильм находится в описании ролика то есть нажимайте и смотрите большое спасибо всем удачи до свидания